и пиарить этот аккаунт. но вот по мне сразу скажу, вот э, по моему опыту, если у вас будет действительно интересные и смешные видео, на вас будут подписываться, потому что человеку ну всегда хочется отвлечься, как-то развлечься, позабавиться и если ваши видео будут вызывать э, положительные эмоции, смех, радость, то на ваш аккаунт будет подписываться. И таким образом э, вы наберете очень хорошую базу и потом со временем сможете рекламироваться.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 Посмотрим, значит, что может быть и получится из этого, что я смогу сделать за месяц, там, за год. Я буду делиться с вами результатами. Смотрите, в очереди у нас уже 0, да, время еще осталось, но не обязательно его дожидаться до конца. Вот мы видели, система собрала 12 328 пользователей. То есть, ну, пока я с вами рассказывал, на меня общался, на меня еще 3 человека подписалось, потому что в начале этого видео было 12 325 подписчиков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 Я нажимаю уже не спецпоиск, мне уже поиск не нужен, я уже базу собрал, 12 320 там, 20 человек, да? я нажимаю автоматизация спец, а вот захожу сюда и теперь выбираю файл, ту базу, которую я собрал, вот она, 12 328 человек.